Всем привет! Сейчас у меня самая главная мечта – просто спокойно тренироваться. Сейчас, когда я приеду в Новогорск, спокойно поставить программу, чтобы зрители, которые на меня смотрят, прочувствовали эту программу, потому что программа будет очень интересная. Она отметила, что уезжает уже вечером 28 мая в Москву. Нужно готовиться к экзаменам. Предстоит сдать русский язык, математику, географию и биологию. Перед прилетом в Ижевск Алина Загитова успела пять раз погулять с щенком Акито Ин, которую ей подарил премьер-министр Японии Синзу Абе. Сейчас собака живет у нее вместе с кошкой и двумя шиншилами. Фигуристка в свойственной для себя простой манере рассказала поклонникам о напряженной подготовке к выпускным экзаменам. Спортсменка заканчивает 9 класс, а также о том, что совсем скоро приступит к полноценной подготовке к сезону. Зону. напомню что с 4 июня начнется сборы мы делаем короткую программу под музыку из мюзика призрак оперы а произвольно мне пока еще не поставили если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал спасибо за просмотр всем пока пока